Всем привет! В этом видео попробуем построить еще один многогранник под названием Малый звездчатый Додекайдер. Строить будем также сборки, поэтому я открою Solid. Здесь создам сразу сборку. И внутри нее создам еще одну сборку. Это у нас будет сборка вершины. Вот этой вот, которую мы потом просто в главной сборке размножим. Для начала я создам э, пустой шаблон детали. Вот у меня появилась виртуальная деталь. Я ее открою сейчас. И на плоскости сверху нарисую треугольник. Выделю ненужные осевые линии и сделаю их основными. Выделю основание треугольника, точку, поставлю взаимосвязь, средняя точка. И поставлю размер. Ну, скажем, здесь пусть будет 60, а одна грань у нас пусть будет 80. Выдавим на 3 мм. Здесь добавим, давайте, две фаски. Здесь и здесь. На толщину 3 миллиметра. Вот у нас получилась такая деталь. Переходим обратно в нашу сборку. И здесь э, необходимо сформировать новый узел сборки. Открываем этот вновь сформированный узел. И нам необходимо освободить нашу созданную деталь. То вот есть она свободная, она плавает по пространству сборки. Теперь на плоскости сверху я нарисую эскиз. Это будет опорный эскиз. Возьму инструмент многогранник и здесь поставлю 5 граней. Нарисую произвольно многогранник. Поставлю осевую линию и нарисую... Можно основными, можно сделать все линии осевыми, то есть вспомогательной геометрии. Давайте сделаем основными и нарисую отрезки от вершины к вершине. Давайте поставим размер, но ну пусть здесь будет 200 миллиметров. Да, здесь поставим взаимосвязь вертикальности и можем поставить размер 200 миллиметров. Ну, вот наш опорный эскиз э, готов. Теперь нам необходимо добавить, допустим, сюда вот точку на пересечении этих отрезков и добавить точку вот сюда. После чего поставить справочный размер. Это у нас будет... длина одной стороны треугольника, а это у нас будет основание треугольника. Теперь выходим из нашего опорного эскиза. Сопрягаем кромку и плоскость сверху. Так же, как и в прошлом э -э видео, здесь необходимо добавить ось. Выбираем справочную геометрию ось. И сопрягаем вершину нашего треугольника с этой осью. Теперь можем развернуть. Не очень удачно, конечно, получилось. Я, наверное, это удалю, а это пока погашу. Разверну деталь и обратно высвечу. После чего сопрягу... Можно и с опорным эскизом сопрячь, например, вот так. Так, теперь нам нужно завязать наш треугольник на опорный эскиз. Выбираем размер и выделяем наш эскиз. Надо будет вот такого размера. Щелкаем ОК. После чего то же действие выполняем с другим размером нашей детали. обновить Вот у нас получилась деталь вот такой конфигурации. После чего круговой массив. Выбираем ось и 5 экземпляров с равным шагом. У нас такая подсборка готова. Эскиз мы пока можем скрыть. Возвращаемся к нашей сборке. Здесь применяем к ней... Свойство зафиксированный. И вот у нас уже как бы одна вершинка такая нашего а, многогранника готова. Теперь давайте посмотрим, как у нас выглядит. То есть мы сделали вот эту часть. Нам необходимо теперь а, добавить: сначала на каком-то, там, я знаю, на первом уровне, или на первом ярусе, добавить еще одну эту подсборку и размножить ее круговым массивом. Я скопирую эту подсборку. Здесь. Также найду исходный э, компонент. И здесь тоже исходный компонент. И сопрягу два исходных компонента. Выберу здесь плоскость справа. И также выберу. Да, не очень, конечно, просто это сделать, когда так много плоскостей одновременно. И эту плоскость и... Вот эту плоскость. Так, я скрою эту плоскость справа. У нас получилась вот такая вот конструкция. Передавайте ее при помощи кругового массива. Размножим. Размножать будем вокруг оси. Здесь ставим 5 экземпляров массива и в принципе мы можем соединить вот эти две кромки ну вот у нас уже часть нашего многогранника готова я скрою исходные точки они не нужны все вот у нас вот так выглядит посмотрим теперь что нам еще необходимо доделать нам необходимо добавить еще один еще одну подсборку и также размножить ее Пять раз. То есть, смотрим, где у нас находятся наши компоненты. Еще раз копирую под сборку. Соединяю ее с исходным нашим компонентом. Здесь также соединяю по кромкам. И, наверное, я сейчас попробую применить тот же круговой массив. Ну да, вот у нас все получилось. То есть в тот же круговой массив я добавил еще одну подсборку. И теперь необходимо добавить вот эту пирамидку только с нижней части. Также копирую ее. Здесь я, наверное, сопрягу по осям. Выбираю ось. Смотрим, где у нас исходный компонент. И добавляем, добавляем еще одну взаимосвязь. Если необходимо, можем раскрасить нашу конструкцию в красный цвет. И посмотрим что у нас получилось Ну вот наш многогранник готов все здесь кромки сошлись между собой никаких здесь ни предупреждений ни ошибок в построении нету. если посмотреть на каркасное представление то это выглядит вот так конечно здесь необходимо скорее всего выбрать немного другой угол отличный от 45 градусов если есть желание или необходимость изготовить такую фигуру из материала, в данном случае трехмиллиметрового, это может быть полистирол, пластик или, или акрил. Но я считаю, что цель достигнута, фигура построена. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всегда приятно читать. До новых встреч!